Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я хочу поделиться своей личной радостью. Наконец-то, за один день, 18 часов до окончания данного ивента, у меня получилось-таки, получилось выбить себе фараона из контейнеров. Ребят, мне пришлось слить немножко своей кровной голды, но я просто таким... Но не мог, не мог не воспользоваться данным шансом, с учетом того, что э, у меня было улучшение, да, там, шансов на открытие фараона из контейнера, а именно 14%. Это, безусловно, не 30%, вопросов нет, но я все-таки смог его себе выбить. Так, чтобы вы понимали, я на 6 аккаунтах прошел данный ивент, я собрал этих, блин, меджаев всех, ну, короче говоря, ребят, я приложил столько сил, столько вообще эмоций негативных ощутил от этого ивента. И, наконец-то, наконец-то, можно сказать, в, там практически в последний день ивента я смог все-таки себе заполучить данную машину. Вы себе не представляете, какая радость у меня на душе. Я уже делал обзор на данную машинку. Вот здесь в конце видео будет ссылочка, по которой можете зайти и посмотреть. Я делал обзор данной машинки, но она мне не принадлежала. Теперь же она мне принадлежит. И я безумно, безумно этому рад, наконец-то мне повезло. Так, чтобы вы понимали, за 8 лет, 8 лет игры в танки из платных контейнеров, мне наконец-то выпал хотя бы один танк. За 8 лет. Это просто чума какая-то. Я уже, честно говоря, думал, что, блин, я не знаю, там может к бабке какой-то сходить, чтобы она мне яичком по темечку выкатала. Может какую-нибудь шиптушке, чтобы она с глаз с меня сняла. Потому что что я не покупал, какие контейнеры я не брал, я брал контейнеры, собери их все. Я брал там э, контейнеры ПТШек, Я все что угодно, короче говоря, покупал, и мне не выпадало ровным счетом ничего. За 8 лет мне выпало исключительно 3... Машины из бесплатных контейнеров, которые вы там открываете с периодизацией, либо за просмотр рекламы, в частности, мне выпал М10. Короче говоря, ребят, я просто в таких эмоциях сейчас, я сейчас пишу видео, вот буквально там через 20 секунд я включил на запись, я не знаю, почему я не включил на запись в момент открытия «Фараона». Наверное, я не верил, в принципе, в то, что шансы хоть какие-то есть. И не думал, что видео с открытием Поехали. и не получением, соответственно, мне что-то там даст в виде просмотра. И явно видео не вызовет интереса. Ну, открывает пацан, ему не везет, ни, ничего не выпало. И дальше что-то. Ну, короче говоря, ребят, эмоции такие просто вообще зашкаливающие. Я не знаю, я сейчас он ломанулся непонятно чего в город. Вообще, честно говоря, против восьмерок, как бы, на нем играть стрёмно. Восьмерок нет, наверное, из-за этого и ломанулся. В общем, ребят, не знаю, у меня такая буря эмоций сейчас, у меня такие позитивные впечатления, что, походу, я буду сидеть сегодня всю ночь только на нем и играть. Я понимаю, что машина там не сильно прям совсем имба, но, блин, я настолько сильно ее себе хотел после того, как покатал на обзоре на ней, ну, прям вообще словами не передать, насколько мне хотелось эту машину. Я даже не знаю, честно говоря, что вам сейчас рассказывать. Рассказывать вам о фараоне, так вы этого фараона уже как облупленного знаете в рандоме. Я получил эту машинку слишком поздно, я это понимаю. То есть многие игроки получили данную машину гораздо раньше, чем я. Многие обзорщики уже 40 раз сняли. Еще в первый день, как только ивент открылся, я уже видел выкладки на YouTube с полным разбором данной машины по ТТХ, там, короче, по тому, что она может, не может, и насколько сильно вам необходимо свою попурвать в усилиях над тем, чтобы все-таки ее заполучить. Ребят, я, вот честно, я не верил, что я ее открою, я понимал, что, блин, шансы мои практически нулевые, с учетом того, что мне, как правило, вообще ничего не выпадает из платных контов, но в данном случае, вообще просто, моему удивлению, реально нет абсолютно никакого предела. Я настолько люблю вот эти ивентовые машины седьмого уровня. Ну, не знаю, мне нравятся, ребят, вот все вот эти хэллоуинские тачки. Я делал выкладки, кому интересно, зайдите на канал, посмотрите. Я выкладывал там катки на машинах ивентовых, посвященных хэллоуину. И Я просто таким неимоверный кайф ловлю от того же могильщика. Я обожаю просто такие эту машину. И я просто таки обожаю допустим, я не знаю, того же Франкенштанка. Это машины, которые уникальные. Таких машин в игре больше нет. И чтоб там не говорили, да, это может и не имба, но это уникальность. И я именно за уникальность и люблю все вот эти аппараты, которые ивентовые, но не те, которые, как мы джай, допустим, просто перерисован там с Экселсера или добавлен к нему барабан. И то в нем все-таки хоть что-нибудь да Короче говоря, ребят, я вам похвастаться. Это моя первая катка на Фараоне. Я Безумно рад. Ребят, кто хочет поддержать мои позитивные эмоции, я вам буду безумно благодарен. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал по желтому шильдику вот здесь вот в правом нижнем углу. Я всегда жду вас на своих видео. У меня на канале найдете исключительно честные обзоры от честного среднестатистического игрока, который показывает, как играются машины реально средними руками. Не имбовыми, не скилловыми. И в моих видео, кстати, ребят, вы никогда в моих видео не услышите и не найдете информации по поводу того, как не быть раком, куда конкретно надо ехать на какой карте и как конкретно вам надо играть на ваших танках. Играйте так, как вам нравится. И пофигу куда вы едете, в каком направлении. И пусть вам фартит так, как фартит мне. На данный момент у меня все. Всех благ, мира вам и спокойствия.